Всем привет! Меня зовут Влада А4 и вы на моем канале. Хочу сказать, чтобы вы поставили лайк подписались на канал. Ну, и хочу сказать, что большое вам спасибо за две тысячи подписчиков. Это просто большое спасибо вам. Вообще, просто огромное. Может, этот ролик сейчас склоняется к тому, что, что у нас вообще не будет... Ну, то есть, будут, конечно, все ролики на канале покупать. Но не будет со мной видеороликов. А, вообще не будет. В принципе, со мной видеороликов не будет, в принципе, вот так же скажу вам. А, а, а, а, также хочу сказать о что, что будет. Что, а, что будет? То будет, а, будет. Много видеороликов. Я не знаю, как вам будут нравятся видеоролики, не нравятся видеоролики. Но это только зависимо от ваших лайков и комментариев. Если наберется под роликом много комментариев, так что ну, нет. Так вот, что ну, сейчас произочилось э, кафе. Каверы, как, большие и большие неполадки. Э, большие неполадки, пока что будет. То есть большие палатки затовочки, что сейчас у нас на данный момент.. Э, И дальше мы готовим ребята, чтобы это не то, что будут просто готовят И вам, надеюсь, понравилось, Я просто надеюсь, что вы поставите на лайк Хотя бы в комментариях в да, ну, давайте в комментариях, еще комментарии. давайте, ребята, берем Это самое важное. вышло, чисто будет в этом. что сказать, что сейчас в данный момент вот такие вот трансляции YouTube, трансляции от ВК и... К сожалению, как-то так, ребят. Я ничего не смогу, конечно, сделать такого трансляции. Ой, блин, а же теперь Что-то неинтересно, Ребят, ну нет, почитайте. Можете посмотрите, всего один Вот ребят. Посмотрите удобно хотя бы. Ну, просто я не знаю, как какой... Может вы приветствуем к тому, автору, вот. а то ну, не Потом, когда я выйду на канал, у будет мало. Это уже я не знаю. Как будет, как будет, так и будет. Также у нас канал уже обновился. Аватарка обновилась, все обновилось. Вот, перед ноябрем. Вот, в ноябре уже будет... Бо команды нашей команда так также осталась ну и не есть в, четвер в четвертом участнике четвертого участнике у нас была была э, была была у нас команда четвертая вот ну именно четвертая отлетела говорят сейчас у нас осталась э, не четвертая а пятая не, не пятая ну, короче, осталось там немножечко, где мы можем э, взять одного участника, короче, в нашу команду. Ну, я не скажу, конечно, какого участника сейчас мы возьмем команду, ну, так-то мы возьмем команду участников. Вот. Вот, ребят. Предупреждение очень просто великое, как говорят. Вот. Вы сейчас скажете, а YouTube Shorts ты делаешь вот этот вот Ютуб Шорт, а вырабатываешь туда-сюда. Сколько ты это, это все вот ролики вот эти вот занимают у тебя времени? Ребят, много их занимает просто время, конечно, много занимает прямо куча просто. Ну, все-таки, ребят, стараюсь я выпускать видеоролики. Ну, то есть не я, администрация наша, главная в Ютубе, я передала аккаунт администрации Ютуба. Ну, администрация же не будет снимать видеоролики Ютуба, администрация же этого не сможет сделать. Вот. вот, администрация сейчас просто берет у других авторов видос и загружает, естественно, на мой канал. Пока что вот так вот, ребят, вот, что я так и предполагаю будет пока что. Ну, я думаю, что вот так вот, временно, вот, ребят. Ну, так что, ребят, не обижайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот так, все э, В принципе, вот такая вот информация у нас. Ну, короче, если вам понравился видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был я, меня зовут Влада 4, и вы на больном канале. Всем пока, удачи и до скорой встречи. Пока.